Да, ребята, смотрите, уже ближемся, ближемся, все, движемся к завершению. Хочу вот чего рассказать вам. По риск конечно, можно рассказывать там очень долго, и я прям очень люблю это, вот рассчитывать цифры, все здорово. Но вот вы когда только-только столкнулись с торговлей, у вас всегда возникает вопрос, как вы будете торговать. Да? Первый вариант – это чисто мануальный трейдинг. Это когда вы пользуетесь торговыми стратегиями, индикаторами, все остальное. Допустим, самый лучший вариант это пройти базовый курс, а потом профессиональный. Все, вам по большому счету ничего не нужно, вы будете все знать, уметь и замечательно торговать. Но это такой достаточно долгий, тернистый путь. Да, он оправдан, конечно, естественно, да. но он дорого стоит по большому счету, опыт свой, да, и если вы... Без наставника это делаете, то это будет в три дорого для вас. Если у вас нет наставника, который вас, э, вас обучает, который обучает вам, вас премудростям трейдинга, уберегает от ошибок. Такую своеобразную протекцию для вам э, предоставляет. Да, все, словарный запас А второй вариант, когда вы пользуетесь каким-то проверенным решением, ну, вроде банковских сигналов. Да, я могу сказать. Только за то, что мы предоставляем. Я не могу говорить за другие компании, но есть продукты, которыми мы искренне гордимся, благодаря которым наши люди, с которыми мы, клиенты, сотрудничаем, зарабатывают хорошие деньги. Мы встречаемся с ними, бывает и неформальной обстановке, и просто обсуждаем, как здорово, как все хорошо получается. И слава богу, что многие из них сейчас здесь вот в этой аудитории. И это полумануальный трейдинг. Если решение оправдано, если оно приносит вам доход, то, окупая полностью свою стоимость, да, то оно того, стоит. оно того стоит. При этом я заметил ту тенденцию, что люди, допустим, подключаясь к банковским сигналам, в процессе еще и учатся. Постоянно узнают что-то новое. Потому что у них возникает куча дополнительных вопросов, которыми они обращаются к кому? К своим персональным менеджерам, которые их сопровождают. Так это у нас устроено. Это буквально кредо нашей компании, дать людям возможности торговые, чтобы они не выключали их из их основной жизни, из их любимых занятий, позволили заниматься тем, что им нравится, путешествовать и так далее, и при этом зарабатывать деньги. Первый вариант, как я сказал, мануальный трейдинг, он требует изначальных временных вливаний, очень серьезно. Потом уже ты будешь тратить на это мало времени. Но сначала, конечно, придется, придется позаниматься, друзья. Ну и третий вариант – это... Полностью автоматизированный трейдинг, это чисто инвестиционный путь. Есть решения, которыми мы тоже очень гордимся и просто счастливы, что мы их презентуем. Это различные варианты автоматизированных торговых систем CMLAB. Я не буду сейчас презентовывать этот продукт там отдельно, да, потому что у нас проходили отдельные вебинары полуторачасовые, на которых мы прям детально все показывали, рассказывали. И вы можете их пересмотреть на канале, кстати говоря, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И будет сейчас много-много всякого обучающего контента обновляться и закидываться туда. Кто не подписан, подпишитесь обязательно. И колокольчик ставьте, чтобы получать уведомления. То есть у вас по большому счету три варианта: мануальный трейдинг большие временные вливания, нужно учиться, там все остальное, полуавтоматизированный трейдинг, когда вы пользуетесь банковским сигналом и полностью автоматизированный трейдинг, когда вы подключаете автоматизированную торговые студии. И то, и другое, и третье оправдано А можно следующий слайд? Что я, собственно, говорил по поводу банковских сигналов. У нас много уже проходило вебинаров. Они все выложены на канале, где предоставляется полноценная максимальная статистика со всех торговых решений и по банковским сигналам. Антон Павлович постоянно ведет вебинары. И по автоматизированным торговым студиям мы совместно с Евгением вебинар вели. И именно подписки на эти торговые решения мы сегодня разыграем. Мы разыграем месячную подписку. У кого есть... Уже э, банковский сигнал просто получит дополнительный месяц. У кого есть Симлаб получит просто дополнительный месяц Симлаба. Соответственно, автоматизированная торговая студия позволяет вообще не включаться в процесс и зарабатывать достаточно стабильно. Это очень безопасно. Просто покажу свою, со своей студии, да, сколько получается, как он работает. Да, ребята, смотрите, я вам говорил о том, что вы все, все прекрасно знаете, что я профессиональный трейдер, я сам умею торговать, и это мое основное э, кредо вот в мануальном трейдинге именно, да? Но вот у меня появилась определенная сумма э, месяц назад, полтора, и я ее, соответственно, точно так же закинул под СИМЛАП. Вот настоящий момент какая ситуация. 24 тысячи у меня было сейчас прошло там месяц с лишним до да, 3800 долларов зафиксировано в чем прелесть этой автоматизированной торговой студии заключается в том что но ну, у меня про подключена версия кто был на вебинаре последних вы знаете Максимальная дифферсификации огромное количество инструментов 30 инструментов но сейчас вот не 30 потому что их просто нет необходимости в такой да вот но до 30 бывает и вот Сейчас, сейчас, соответственно, у нас зависшая результат, зависшая прибыль, да, чаще всего мы видим именно плавающую прибыль. Практически не существует просадок. Они минимальны. Просадки есть небольшие на адвансе, на симлап адванс, на симлап старт, тем более, да. Вот. Но в чем отличается одна студия от другой, проще посмотреть вебинар, чтобы я вот прям не рассказывал вам целый час там об этом. Работает это очень, очень круто, и просто мне приходится там отслеживать, сколько я там заработал там, не знаю, за неделю, за день там и за месяц. И доходность вот 7Lab в районе там получается 15% сейчас на умеренных, неагрессивных настройках. Соответственно, что говорить, вот у нас человек, который подключил, тоже подключил 7 сколько там получается доход с ну еще три недели прошло 10% 10% за три недели, да? Больше же трех недель, по-моему, нет? Ну я вот этот месяц считаю, а, а тот предыдущий там А то там, все, там прям вообще прям, прям хорошо, дам, там, главное, что, главное. Что, что 15% наверное, да, процентов 15 было, да? да? Отлично То есть это то, ребята, то, что вот сейчас на поверхности, те решения, которые сейчас есть И это прям вообще очень здорово, очень круто И мы сегодня разыграем одно из этих решений Для тех, кто получит месяц месяц Симлаб, останется просто пополнить счет любого брокера. Если не знаете, у какого брокера, мы можем порекомендовать какого-то из наших. И, соответственно, банковский сигнал. Банковский сигнал дают еще больше возможность. Евгений проводил вебинар, как он из 7 тысяч сделал 100... Сколько там? 127. 127. И это, конечно, в корне поменяло вообще жизнь, подходы, там все остальное. Я уж не говорю там про все эти обновления, которые ты в последнее время там купил себе, позволил. Вот Просто банковские сигналы позволяют Добавлять еще, использовать их в качестве инвест -идеи, добавлять сетки ордеров. При определенных трейдерских навыках они позволяют зарабатывать еще больше. Но Симлаб делает это на полном пассиве. По поводу банковских сигналов. когда Даже если вы начинающий трейдер и вообще ничего не знаете, первая задача наша, что нам нужно сделать. Расписать риск менеджмент для вашего депозита. Сказать, каким объемом вам открывать сделки по отдельным взятым активам, чтобы не превышать вот эти риски. Вот. И после этого а, с вами работает постоянно наставник, который позволяет вам, ну, который не позволяет вам совершить ошибки. У многих наших а, наставников есть инвесторские пароли их клиентов, которые постоянно отслеживают, как у них все происходит. Да сам я это делаю, что тут говорить. Сейчас, сейчас мы с вами все это дело разыграем. Знаете, как это сделаем? У нас есть такой рандомайзер, который выдает определенные определенные числа. Так, каждый из вас, каждый из вас зарегистрировался сегодня, ну, кто пришел, есть есть определенный порядковый номер. Интересно? Yes. А вот и все, завтра разыграем. Вас получается, 16 человек мы посчитали. Да, 16 же, да? да? Да, у каждого свой, ну, порядка номер, кто как записан. Хорошо, сигнала, да? Сейчас не смотрите на эту цифру, это она осталась прежнего, да? Мне достаточно будет нажать просто получить результат и обновиться цифра. И Ира у нас назовет, кто победил, да? да. Так, ничего, ну, же, готовы? же. Ну так, и самого интересное. То есть сигналов начинаем. 7 стокс на один месяц. Напомню, Симстокс на две месяца тридцать стоит, да, то есть чисто подарок. Шесть. Да. Кто под номером шесть? Александр, я не знаю, правильно фамилия или нет, Климан. О, Александр, круто, здорово. Мы обязательно подключим месяц Симстокс. Классно, супер, супер, вообще здорово, здорово. Ну а теперь время автоматизированного трейдинга, ребята. Все серьезно инвестиции. Сейчас опять шесть. Шутка. Смотрите, так, ну останется мне просто сейчас нажать получить результат. Че, как все это, есть, какое ощущение, кто может это да, потащить? Есть, есть а, да. Ну поехали. Десять. Так, номер десять у нас Никита Бала. О, Никита, здорово, здорово, Никита. Друзья, это наше было первое оффлайн мероприятие в статусе компании 7 Групп». Вот, мы постараемся делать э, такие мероприятия каждый месяц. Сегодня было на повестку дня вынесено базовые вещи. Финансовые рынки, технический, компьютерный анализ, такие вот вещи. Мы будем устраивать голосование в нашем канале, в Телеграме, какие темы вы хотите. И на следующий месяц, в мае, мы сделаем э, ту тему, ну, например, психология трейдинга, торговые системы и так далее. Мы выберем именно ту тему, за которую проголосует большинство. И точно так же, я думаю, здесь же встретимся и будем рассматривать, ну не три часа, наверное, но часа полтора, наверное, точно. Вот, и точно так же у нас будут розыгрыши и так далее. То есть это будет практика каждый месяц, ребят. Вот, это возможность нам с вами увидеться, пообщаться, а не только там по телефону, по скайпу или, или в офисе, да, когда вы к нам приезжаете. Вот, по печи. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь Спасибо. обязательно на канал э, в Телеграме, кто не подписан, на канал в Ютубе, потому что там будет много сейчас обучающего контента и всякого разного, другого развлекательного. Всех благодарю за внимание. Вам отличного оставшегося воскресенья. Все, мы будем с вами на связи. Спасибо.